Если вы планируете впервые посетить Соединенные Штаты Америки, то вам стоит досмотреть этот выпуск до конца, так как в этом видео мы подробно разберем все типы неиммиграционных виз. Всем привет и с вами снова Статуя Свободы, канал про как, что и почему в США! Друзья, после выпуска «Как блогеру не стать нарушителем визового режима в Америке», ссылку на видео прикрепляем в описании, вы все чаще просите более подробно затрагивать иммиграционное законодательство. Тема объемная, поэтому следующие несколько серий мы посвятим ей. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить следующий выпуск. Важно понимать, что неиммиграционная виза необходима тем, кто временно находится на территории страны. Цель вашего визита определяет то, какая виза будет вам выдана, исходя из иммиграционного законодательства США. Как претендент на получение визы, вы должны убедиться в том, что соответствуете всем требованиям той категории визы, на которую вы претендуете. Итак, типы неиммиграционных виз. Дипломаты, министры и иные аккредитованные лица иностранного государства, а также их супруги и дети должны получить визу A1 или A2 перед прибытием в Соединенные Штаты, а их сопровождающим помощникам необходимо ходатайствовать на получение визы A3. Визы категории G предназначены для сотрудников определенных международных организаций, например, НАТО. Визы B1, B2 или комбинация B1-B2 является самой востребованной визой в США для тех, кто планирует туристический или бизнес-визит. Если вы собрались в путешествие, и ваш маршрут пролегает транзитом через территорию Америки, то вам понадобится транзитная виза C1, а вот члены экипажей морских и воздушных судов, временно находящихся на территории США, обычно получают комбинированную визу C1-D. Бизнес-визы E1 и E2 выдаются с целью развития торговли и взаимных инвестиций между Соединенными Штатами Америки и другими странами, с которыми заключены соответствующие соглашения. После принятия приглашения американского вуза следующим шагом является подача документов на получение студенческой визы F1. А в случае, если вы планируете заняться неакадемическим или профессиональным обучением, тогда ходатайствуйте на получение визы M1. И да, ваш супруг и дети также могут приехать с вами, предварительно получив визу F2 или M2 соответственно. Для временной работы в США при наличии неиммиграционного статуса требуется получить визу соответствующей категории H, L, O, P или Q. Давайте рассмотрим каждую категорию. Виза H-1B подходит высококвалифицированным специалистам со степенью бакалавра и выше. Виза H-2A позволяет работодателям в США привлекать иностранных лиц на временную работу в сельском хозяйстве. H-2B выдается лицам для замещения временных или сезонных вакансий и там, где существует нехватка американских работников. Виза H3 предназначена для иностранца, который планирует приехать в США для стажировки по уже имеющейся профессии с целью повышения квалификации. Если у вас есть виза категории H, то ваш супруг и дети возрастом до 21 года и не состоящие в браке могут получить визу H4, чтобы въехать в Соединенные Штаты вместе с вами. Представительская виза L1 выдается руководителям и топ-менеджерам иностранных компаний для ведения дел представительства на территории США. Супруг и несовершеннолетние дети автоматически получают визу L2, что позволяет им также проживать и работать на территории страны. Иностранные граждане с выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании или бизнесе могут ходатайствовать на получение визы O1, а виза категории P позволяет спортсменам и артистам временно работать в США. JEQ визы предназначены для содействия обмену знаниями и навыками среди специалистов в области образования и науки. А вот въехав в США по религиозной визе R1 и прожив там 5 лет, вы можете подать прошение на получение грин-карт. Представители средств массовой информации, такие как репортеры, журналисты, а теперь еще и блогеры, находясь в рабочем визите, должны получить визу I1. А вот если вы являетесь жертвой преступлений, работорговли или обладаете ценной информацией относительно терроризма, то вам надо подробно изучить такие категории виз, как U, T и -E S. Ну и в заключение мы, конечно же, не могли обойти стороной визу K1, которая выдается для заключения брака с американским гражданином на территории США. Пожалуй, это одна из тех виз, которая приносит максимальную выгоду иммигранту, а именно получение грин-кард. Напишите нам, если вы хотите эмигрировать в США. Мы сотрудничаем с проверенными иммиграционными адвокатами и бизнес-брокерами, которые помогут вам реализовать ваши мечты. А на этом все, друзья. Пожалуйста, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. До следующей пятницы! Пока-пока!